КАНАЛЕ Кстати, сегодня мы будем повторять прикольные видео за известными блогерами, то есть будем такие же видео снимать но и повторять. Ой-ой! Кажется, ты забыл подписаться а? и лайк не поставил. ты чё, куку -ку, что ли? Угадай где я, я дома Угадай как я, я в норме Как папа ругается Ай-яй-яй-яй-яй А как мама ругается Это кто сделал, а ну иди сюда Угадай где я, я дома Угадай как я, я в норме Пока, Венди Развлекайся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 Саша, Маша, Даша, Наташа, Анна, Арина, Мелана, Алина, Если вам понравилось видео, ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик.